Так, хорошо, Дмитрий, во-первых, вам спасибо большое за то, что согласились оставить этот видеоотзыв, потому что для нас это очень важно. Многие клиенты, там будущие, да, так скажем, еще клиенты, боятся, переживают, стоит ли да. вообще проходить процедуру банкротства, как все это будет проходить. И поэтому от людей, кто уже прошел всю эту процедуру и понимает, что все это реально, что долги действительно можно списать, нам очень важно как раз показывать, что это все реально. И чтобы это именно другие люди на своем примере говорили, а не просто мы, люди, убеждали, что все это можно сделать. Поэтому большое вам еще раз спасибо, что согласились. Вот. Давайте я вам сейчас тогда позадаю некоторые вопросы, а вы просто расскажите все, как было. То есть, да, как, как все Давайте начнем с того, что расскажите... В какой вообще ситуации были, когда решили заняться решением вот вопроса? И сразу ли это было решение банкротства или, может быть, какие-то еще -то вообще другие варианты рассматривали? Так, наверное, придется рассказать всю свою жизненную ситуацию, как я в таком положении оказался, с чего все началось. В общем, на тот момент я был женат. У меня, ну, в общем, я был самозанятый, у меня был неплохой доход с сайта, то есть я создавал сайты, раскручивал их, продвигал в интернете, как бы, ну и получал месяц, то ну, примерно тысяч по двести рублей. Вот. У меня с супругой родился ребенок, и жена говорит, слушай, ну, давай-ка пора из онлайна уходить и переходить в офлайн. Вот. То есть, давай откроем ИП с тобой, возьмем кредит. И вот она нашла там какую-то франшизу, тогда еще по курсам ЕГЭ, ОГЭ, то есть школьников обучать, ну, к сдаче этих экзаменов. Вот, говорит, давай займем свои Размышляли, подумали, говорим, ну, давай хорошо. Взяли кредит 700 тысяч, потом еще взяли какое-то, не помню, на дополнительное оборудование. Все свои сайты я продал. И мы ушли, открыли ИП на мое имя и ушли вот, в бизнес. Uh -huh. Он, соответственно, не попер. Прогорели в пух и прах полностью. Вот, а, позакрывали все, позакрывались долгами. То есть на мне висел кредит вот этот 700 тысяч. а С процентами он более миллиона тогда был. А, вот, поругались. Супруга подавала на развод. Я остался без работы, без бизнеса, без дохода, еще и с огромными долгами. <связывающий> кредит закрывал, закрывал, старался. Ни одной просрочки на момент обращения к вам тогда еще не было. А из ситуации выходил так, что у меня была машина, и я просто таксовал. И, в общем, все деньги, которые я зарабатывал <связываю> с такси, я просто отдавал за кредит. Ну, как бы не очень комфортно, да, отдавать все деньги за кредиты и себе на жизнь ничего не оставлять. Абсолютно некомфортная ситуация. Это был мой вообще первый кредит в жизни, который я брал. И как бы, он оказался, ну, скажем так, не, не очень успешной ситуацией. Mm -hmm. вот. Ну, вот хорошо. И У вас звук куда-то пропал? В ситуации, то есть ни в чем подобном я не оказывался. И вот решил к вам обратиться. А, то есть сразу вы именно и процедуру банкротства искали, и, и, уже к кому обратиться, или в принципе искали какие-то варианты, что можно сделать? Я не название вот просто я не знаю, сможете это вырезать, смонтировать. А, ничего, ничего страшного, то есть как бы у нас все как есть. Да, все потоком пойдет. Да, я сразу рассматриваю процедуру именно банкротства, потому что я понимал, что порядка 15 тысяч и плюс у меня же еще ребенок на мне оставался, то есть я, я бы просто не вывез, даже если бы устроился на обычную работу, то есть ну, мне никак не вылезти бы в этой ситуации. А заново начинать открывать ИП, искать какие-то дополнительные возможности, то есть точки входа, искать какие-то финансы, не представлял тоже возможности. Угу. Ну то есть заранее, как-то уже перед тем, как к нам обращаться, заранее уже в принципе понимали, что такое процедура банкротства, уже как-то изучили да, этот момент и просто уже искали, к кому обратиться. Так, ну. ну Да, да, Google в помощь, то есть понял, что в принципе, наверное, моя ситуация подходит под эти критерии, осталось только найти того, кто поможет, ну и вот и на вас откройлся. Ну это, кстати, очень хороший вариант, то есть мы часто вот с этим моментом сталкиваемся, что люди, которые заранее ознакомились, сами все понимают уже, то все получается проще, потому что нету каких-то иллюзий, то есть в целом человек понимает, на что идет, и, как правило, все хорошо получается. Вот, что тут тоже надо как бы не обум, наверное, да, то есть как бы мы всем рекомендуем, что э, поизучайте ситуацию, то есть да, мы можем дать какие-то рекомендации, что поизучайте ситуацию, поймите вообще, что как бы как... не перекладывайте все на кого-то, даже несмотря на то, что вы к кому-то обращаетесь, да, то есть сами тоже разбирайтесь в ситуации немного, вот, но это просто как общие рекомендации такие. Хорошо, вот как, например, именно… Почему именно с нами решили заключить договор? Только с нами общались или сравнивались с какими-то компаниями? Слушайте, здесь я просто, по-моему, заказал у вас консультацию сначала, предварительную какую-то. То, то mm -hmm. есть У вас, я так понимаю, есть какие-то отдельные менеджеры, которые обрабатывают лиды, то есть заявки, и, mm -hmm. это, ну, и рассказывают, отвечают на все вопросы соответствующие, изучают. В общем, я решил изучить с вами все подводные камни, то есть я вашему менеджеру задавал все вопросы, которые только у меня были в голове, чтобы mm -hmm. определиться, с кем работать. Вы были первые, и как бы, ну, ими, в принципе, остались, потому что полностью дали, ну, краткие, развернутые ответы на все мои вопросы. Mm -hmm. вот. то есть, в принципе, на консультацию вы все свои, на все вопросы получили ответы, то есть и поэтому решили да. с вами Да, да, да. А, хорошо, вот а, вы заключили договор, М -м, получается, вы, кстати, из, вы из какого города? Из Нижнего Тагила, да? Нижний Тагил, да. Не так далеко от вас. Нижний Тагил. Но, кстати, тоже был ли какой-то страх? То есть, у многих есть страх, что вот мы с вами сейчас вот так впервые общаемся, да, то есть, не вы нас не видели, не приезжали к нам в офис, да, ни мы вас не видели. То есть, все общение было по телефону. Был ли какой-то страх, что компании нету в вашем городе, что нельзя прийти в офис, там в офисе как-то заключить договор, а все дистанционно делается. Я думаю, что у многих ваших клиентов наверное, этот вопрос всегда в приоритете, стоит ли доверять. И вообще, оказавшись в ситуации банкротства, всегда есть множество вопросов и множество внутренних сопротивлений, когда думаешь, что, блин, я и так, как у меня уже ничего не осталось. И плюс сейчас еще берут до нитки, до липки, еще не останусь должен. И тут, наверное, самое главное – взвесить именно самому все плюсы и минусы. То есть ни, ни в коем случае не обращайтесь к родственникам, там, к знакомым, к друзьям если не взвесили и не приняли полностью решение сами, потому что 99 знакомых они вам скажут это все фигня, это липа, стабильно вообще. не вздумай лезть, как бы ты еще и к тюрьму там касаются. Ну в общем множество вопросов, на которые всегда дадут ответ нет ни в коем случае. И здесь я я, что я делал? -то? Я, по-моему, тоже гуглил все ваши адреса, смотрел вот эти вот все юридические данные, там и на и ГР, и не помню mm -hmm. все, что этого касательно. Потом посмотрел на карте Google, действительно, есть ли у вас от, о, офис. Вот, вот все в этом плане. То есть прочекал всю информацию, понял, что ну вроде, да, вроде компания действительно есть. Потом я даже на вашу страничку, по-моему, Александр зашел. Смотрю, у вас есть скрины или фото, где вы сидите на эко-радио или на каком-то другом радио, и даете какие-то ответы, и думаю, ну, вряд ли липо, не доверил уже. Ну, то есть, в целом, как бы, сомнения были, да, но, опять же, собрали как можно больше информации, чтобы просто уже принять какое-то решение. Конечно, конечно, сомнений было очень много. Угу. Ну, ладно, хорошо. А ситуации, когда и заснуть было трудно. Вот, ну, это действительно, да, то есть многих а, сейчас смущает все еще вопрос, что дистанционно, то есть так как у нас в принципе есть сейчас филиалы в каких-то городах, но в основном, как бы, большая часть это именно дистанционно проходит работа. Mm -hmm. вот, ну, давайте уже тогда к самой работе. Например, вы заключили договор, и э, первый был этап – это сбор документов. Вот Были ли какие-то сложности на этапе сбора документов на процедуру банкротства? Ну и вообще, какие-то возникали ли сложности после заключения договора? То есть, вот с чем-то сталкивались ли с какими-то проблемами уже непосредственно на, оказ... на моменте оказания услуги? Давайте конкретизируем вопрос. Проблемы по работе с вашими ну, сотрудниками или ну, именно мои проблемы? Но, наверное, и то, и то, в принципе, интересно, и проблемы с сотрудниками, и проблемы, например, то есть на этапе сбора документов, было ли это сложно, например, да, какие-то сложности именно у вас возникали, или когда вы там собирали документы? Один из таких моментов, если касательно именно меня, сложности. Это было действительно страшновато, наверное, заходить в банк в ВТБ, где я брал кредит. То есть э, заходить, и подходить к менеджерам и говорить, слушайте, я вот вам должен кучу денег, но мне нужна распечатка по всем операциям. Вот, вот надо, вот мне. А там, там такая распечатка была, что листов, наверное, на ну 50, что ли. Вот так. Вот на каждом нужно поставить подписи, на каждом нужно поставить печать. Ну, то есть, по всем операциям, которые я совершал с карты, uh -huh. на, на была, была, была был оформлен кредит. Это как бы за, за всю историю уже получается все эти операции. То есть сотрудники банка они естественно стоят, как бы смотрят на тебя с такими глазами. и Чувствовал себя не очень комфортно. Так, это ну, 11... один вот из. Смотрите даже вот по этой ситуации. Но в целом, то есть вот у многих есть, кстати, тоже такой страх, как я пойду в банк там или там кредитор, если я должен. Но в целом mm -hmm. же там ничего не случилось. То есть вы пришли, вам дали распечатку и все, да? Да, ничего не случилось абсолютно, как бы, и шел с такими мыслями, блин, ну, если не хочешь идти, так плати тебе всю жизнь, как бы, что поделать, выбирай меньше из дом. и, конечно, как бы, более-не-более руки в ноги и пошел. Угу. Ну, хорошо, еще какие-то возникали сложности, проблемы? Да, да, я вот не знаю, ладно, давайте все, все рассказывать, как есть, я думаю… Давайте, как конечно, как да, все как есть. Процедура-то, в принципе, закончилась. И думал, что уже обратного пути как бы ничего, ничего не произойдет, ничего плохого не случится. А момент с машиной был. То есть банки, они как бы потом в итоге-то, если процедура Баткроссов оформляется, если машина оформлена как имущество, они ее, по идее, счет долго забирают, правильно? Да. Вот, мы же здесь сделали небольшой лайфхак, так скажем, потому что если машину продаешь менее чем за 30 тысяч, ну, такая небольшая дырка в законодательстве, наверное, да. Если uh -huh. эти деньги отдаешь арбитражному управляющему, то, как бы, в принципе, ты эту машину продал, как бы, из тебя никаких uh -huh. претензий нет. Но при этом нужна а, оценка этого имущества, то есть независимого эксперта, что машина действительно столько то стоит, там, что, uh -huh. ну, Неважно, кому ты ее продал, возможно, знаком, возможно, еще кому-то, об этом не будем ничего говорить. Тут главное, продать ее было менее чем за 30 тысяч, чтобы... В будущем эту машину можно было себе вернуть. Я думаю, вы понимаете, да, о чем я? Ну да. Вот. Очень трудно было найти эксперта, который бы оценил ее менее чем в 30 тысяч. А реальная стоимость машины сколько составляла? Ну, тысяч 80-100, вот так вот. Ну, то есть все равно это как бы не, как сказать, не глобальная разница, да? То есть, ну, не формат того, что машина там не 500 тысяч стоила, да? То есть, как бы она все нет, разница небольшая, и ну, пришлось сделать некоторые дефекты специальной машине, чтобы ее цену немножко поменьше. Ну, просто <с да, у нас задают опять же такие вопросы, что можно ли там, например, машину продать совсем дешево. Ну, то есть, как бы совсем дешево, понять растяжимые да, вот 80 тысяч и 30 тысяч, это вполне реально, да, если там как бы еще сделать оценку. А если там, ну, условно, машина там 500 тысяч и там за 100 тысяч ее продали, то тут уже как бы появится очень много вопросов сюда потом да почему-то за рубель да? да то есть так и так. можно и за рубль ее дать и как бы а оценка эксперта как она будет то есть она ведь обязательно нужна перед тем как ты ее продаешь Но если mm -hmm. ты продаешь ее скажем условно за, совсем не за ту сумму которая она стоит то есть тут нужна независимая оценка эксперта а вот именно найти этого эксперта который в ту сумму которую тебе нужно вот это уже сложно ну да потому что у них тоже есть определенная ответственность конечно конечно конечно конечно вот, ну, вы решили этот вопрос. Да? Этот вопрос с машиной я закрыл, да, какие еще были сложности. О, вспомнить бы. Ну, ну вот, сам сбор, сбор документов, да, дело такое муторное немножко, которое утомляет. То есть взял одну справку, там принес, отдал, а ваши менеджеры сказали, да, все хорошо, так теперь берись за следующую. Опять бегаешь, там собираешь вот это. А некоторые справки заказываешь, как бы их... Нужно было ждать, по-моему, в течение месяца, я уже не помню, какие. Да. Но ну, действительно, такой временной буфер был. И в эти моменты ты как бы ничего не делаешь, ты просто ждешь. Ну, тоже как бы такой психологически не очень приятный момент. То есть все остановилось, надо просто подождать. Вот. Ну, ну да, вот, мы всем как бы, вот, ну да, что, извините, перебил, да, что как-то говорим, что этот момент сбора документов, он, наверное, один из самых важных и самых таких эмоционально mm -hmm. сложных потом уже будет проще, вот, потому что mm -hmm. в принципе, а, с вашей стороны уже обязательства выполнены, до да, документы собрали, дальше уже там остается только наша работа уже грамотно все это в суде преподнести и там, чтобы никаких вопросов не возникло. Да, да, все верно. Mm -hmm. а, ну вот вы еще говорили по работе, именно по работе, например, с нашими сотрудниками, с нашими юристами потом возникали какие-то вопросы, проблемы? То есть отвечали там не отвечали там не знаю ну в общем расскажите что было то есть мне просто говорили что были у вас какие-то вопросы по этому поводу действительно были потому что на моем пути прохождения процедуры через вашу компанию сменилось по моему пять сотрудников то есть пять личных менеджеров mm -hmm. Сначала мне дали мужчину я уже не помню его имя потом девушку потом снова мужчину потом опять какую-то девушку в итоге остановились на людмиле со мной людмила сотрудничала она была пятой mm -hmm. Тяжко, тяжко. сами понимаете, то есть одного меняют, второго меняют, всякие там мысли закрадываются через сомнения, они а лохотрон ли это при очередном платеже, то есть как бы ежемесячный платеж, что он есть, конечно, и тут раз новый сотрудник, потом месяц оплатил, следующий раз опять какой-то новый сотрудник как бы не совсем понимаешь, а новый сотрудник он как бы вообще не всех, ну не в курсе всех деталей, которые обсуждались с предыдущим, то есть там ведь есть какие-то подводные камни, самые такие мелочные, которые ну, не станет передавать один менеджер другому, так как ну, вот, да. нужно было заново посвящать во все дела, во все мелочи каждого сотрудника. Вот, причем я так понимаю, что, нет, я все понимаю, да, что средний чек за месяц у ваших сотрудников, он, наверное, складывается от того, что смотря сколько клиентов на него повесили, я понимаю, что всегда есть нехватка времени, и, скорее всего, со всеми там разговаривать по полчаса в день невозможно, это все, все ясно, конечно. Но ну, бывали моменты, когда звонил Людмиле, писал WhatsApp, это, это не в укор ей, она как, как работник, она очень замечательная, и как человек тоже замечательный, но, видимо, просто человек был очень загружен. Вот. И бывали моменты, когда я не мог с ней связаться неделю, допустим, ну был такой один раз момент, и пришлось с дополнительной сим-карты уже звонить к вам лично в офис, чтобы сказать, вот у меня сейчас такая непредвиденная ситуация, посоветуйте что-нибудь, потому что когда я вам звоню со своей сим-карты, меня автоматически переводит на Людмилу, а она трубку не берет, uh -huh. вот. Были такие моменты, действительно. Но в итоге они все потом решались, конечно, в мою пользу. То есть они сотрудники успокаивали, говорили, да, да, да, все нормально, не переживай, в этой ситуации тебе не о чем беспокоиться. Вот. Здесь скорее не какие-то трудности в плане техническом, наверное, или там по сбору документов, или еще почему-то. А просто иногда возникают такие ситуации, когда нужна поддержка. Ну, просто неплохая консультация, да, чтобы психологически успокоить человека. Видимо, по своей натуре я немножко паникер. И вот у меня был такой вопрос, когда моя бывшая супруга, когда мы уже находились в разводе, начала продавать свою квартиру, которая досталась ей, ей наследство. Вот. И я подумал, а как суд на это отреагирует? А может быть они подумают, что там мы как-то развелись специально, что она теперь отбывает эти деньги там и так. Ну всякие ситуации же бывают. И я ей звоню, говорю, слушай, ну не продавай, пожалуйста, пока. Я сейчас узнаю своих юристов, можно так делать или нельзя. Она говорит, а мне-то что? А мне-то какая разница, какая у тебя там сейчас ситуация? Как бы. Мне нужно закрывать сделку. Я звоню Людмиле, как бы, да, Людмила не могу дозвониться. И, да, была немножко такая паника. Ну, тут, тут, да, тут не буду, там, каких-то оправданий, да, то есть, ну, на самом деле у нас, э, все-таки это... Бывает нечасто, то есть, да, и как бы вот иногда, то есть, ну, действительно, бывают накладки, то есть, и вы в основном, как бы, все, в принципе, проходит гладко, то есть, да, у нас там, например, были, бывают периоды, да, то есть, тоже сотрудники, они могут прийти там, уволиться, заболеть, уйти в отпуск или еще что-то, вот. И м -м, иногда такие случаи действительно случаются, ну, то есть, такие накладки, вот, но важно все-таки отметить, что мы в любом случае пытаемся как можно больше приложить усилий, чтобы этого не случалось. Вот, да. и, то есть все равно в любом случае, то есть как бы что результат, то есть ну, вы не один, то есть у нас были еще да, клиенты, с которыми мне писали уже там в личку, да, что у вас там похожий развод какой-то, или еще что-то, но в итоге все заканчивалось хорошо, вот, и там ну, клиенты получали результат, и уже как бы, ну, все вставало на свои места. Uh -huh. Иногда, то есть некоторым так в кавычках везет, да, вот какие-то такие непредвиденные ситуации случаются, и бывают такие накладки. Вот. Но это тоже важно, то есть мы тоже uh -huh. как раз, как, тоже очень важно вот именно вот эти моменты да, получить от вас, чтобы мы тоже не хотим -то казаться идеальным. То есть, да, у нас тоже у нас много клиентов, бывают накладки, ну, как бы, да, действительно бывает, но все-таки стараемся, просто стараемся uh -huh. решать эти вопросы максимально оперативно. Вот. Uh -huh. Хорошо, вот собрали документы все, подготовили заявление, то есть что-то дальше потом, что вообще дальше происходило? Подготовили заявление, потом э, есть такой сайт, по-моему, Кат Арбитра называется, да, и там вот уже вся эта процедура, она расписана по полочкам, и просто уже смотришь статус определенного события, которое ты ожидаешь в будущем, там, допустим, заседание такое-то, на котором будет рассматриваться вообще, то есть э, ну, будешь, и так, но, да. все понят, дальше уже все было понятно, все да. в принципе уже зарегистрированные заявление. и там уже в суде все есть отметки о каждом движении по делу. Да, да. Да. Это, это уже, наверное, проще да, на этом этапе уже. Оставалось только ждать. Вот да. а, еще вот важный момент, что касается кредиторов. А Как-то беспокоили вас на этапе прохождения процедуры? Там звонили, писали, приходили, что-то было вообще? Да, у банка ВТБ есть свои сотрудники, они периодически звонят, они дают о себе знать. Вот, я советовался с вашими юристами, то есть как, ой, ну да, с сотрудниками, как мне поступить в этой ситуации. Они говорили, просто отвечай на все положительно, ни в коем случае не конфликтуй, говори, что от платежа не отказывайся, просто есть временные трудности, обязательно буду закрывать дальше, и, ну и вот, вот так mm -hmm. Сотрудники банка ВТБ они звонили, они приезжали, но они приезжали в те моменты, когда меня дома не было. Стоит отметить, что, наверное, это большой плюс для банков, что они всегда вежливые, они ни в коем случае не угрожают, то есть никаких конфликтных ситуаций с ними не создавалось. Они просто говорили, слушай, ну давай приеду сегодня. Я говорю, ну сегодня я вот на работе не могу, там. давай завтра. Я говорю, ну хорошо, давайте завтра. Я о них забуду, они видимо заскочат, а меня дома не оказалось в этот момент. Они звонят, говорят, ну слушайте, ну вы нас обманули. Я говорю, да я не обманул, я тут недалеко, давайте я сейчас подойду. Они говорят, ну, мы уже уехали. В итоге мы с этим сотрудником все-таки встретились потом. Встретились мы уже тогда, когда я ожидал. Ну, ответ суда, то есть положительное решение будет в мою сторону или отрицательное по поводу банкротства. Uh -huh. Я говорю, слушай, ну сейчас мы с тобой увиделись, я могу выдохнуть и просто тебе сказать. Так и так я собирал документы, как бы я оформлял процедуру банкротства, я сейчас просто жду решения суда, а дальше вот уже на ваше усмотрение, что хотите, то и делайте. Я, ну, мне важно сейчас, как суд ответит. Ну, он оказался адекватным действительно человеком, он сказал, а, ну понятно, понятно. Ну, все, давай. Ну, в принципе, на и этом вот, все, да, как бы. На этом все, да, то есть. Больше ни звонков, ни сообщений, ничего не было. И вот когда уже, например, когда вас уже признали банкротом, то есть уже заявление признали обоснованным, после этого еще были какие-то звонки или сообщения от банков? Звонков не было, именно от банков сообщений не было. Была какая-то, я вот не знаю, я когда закрывал ВП, там ведь нужно налоговые сборы все, вот эти заплатить, там взносы, mm -hmm. страхования, все вот в этом роде. Как бы Эту сумму мы тоже включили в процедуру, uh -huh. но потом пришла какая-то бумага, я даже не помню о чем она, в общем какое-то заседание было назначено. И стоимость этого заседания 890 рублей, что ли, было, хотя уже процедура закончена была. И вот у меня их с карты списали по решению суда. Я дозвонился до налоговой и спросил: а в чем дело-то, собственно, почему деньги списали, как бы. Ну, 890 рублей не суть важно, мне, мне не жалко, как бы. Ну, нет ли у меня каких-то долгов дальше. Может быть, что-то не закрыли просто. Они ответили, что суд вынес решение о процедуре банкротства такого-то числа. А это возникло позже, да, уже. А нет, а вот это списание как раз возникло на день раньше до вынесения окончательного вердикта судом. Поэтому они как бы дальше -то с меня никаких долгов списывать не будут. Но единственное, что вот они успели эти 890 рублей собрать, как бы. И урвали свое, дальше чуть Я говорю: ну, хорошо, не суть важна. Ну бог, рублей, там до тысячи, ничего такого. Дальше я вам ничего не должен. Они посмотрели, говорят, нет, по базе, все хорошо, все, гуляйте. Вот. Ну, то, тоже важный момент, да, что в процедуре списываются не только кредиты, но и долги по налогам, если они есть. Угу. Да, да. Угу. Но, но там не то, что именно вот по налогам мы вот списали эти 890 рублей, а за то, что назначили заседание, как я понял. Ну, что-то, вот какая-то госпошлина, в общем. Вот. Нет, ну, в целом, что у вас долги же перед налоговой были, что они, вот, процедуре банкротства тоже все списались. Да, списались. Хорошо, Дмитрий, вот вы когда уже получили определение о том, что ваши обязательства исполнены? Январь. В январе. В январе. ну То есть два, три месяца назад, получается. Как-то что-то ощутили на себе, какие-то, может быть, после процедуры банкротства сложности, проблемы или наоборот, все лучше стало? Ну, конечно, облегчение. Ощущение облегчения. То есть все, равно никому не должен. Новая жизнь, можно так сказать понимаю вот для себя понимаю что наверное, в следующий раз надеюсь его вообще не будет никогда что перед тем как взять какой-то кредит я подумаю очень-очень много вот. не неважно вообще какая сумма будет или для каких целей поскольку это был мой первый кредит в жизни как бы и все ушло боком для меня так вот. Ну это, это на мой взгляд очень важный момент как раз тут вот огромный плюс в процедуре банкротства что э, все мы Бывают допускаем ошибки какие-то, uh -huh. и должна быть возможность просто избавиться от этого груза, а не идти с ним дальше, да, то есть, либо uh -huh. его там тащить за собой, пытаться как-то выбираться из этого, условно, надо что-то начинать, и приходится начинать еще и с минусом, да, не из нуля, да, а с минусом, yeah. а тут хотя бы можно как бы с чистого листа, да, с нуля как бы начать и дальше уже что-то делать и тащить за собой этот груз, поэтому uh -huh. тут нету, у многих возникает вопрос, типа, а как так, это вроде... Неправильно, нехорошо, я должен, там еще что-то, но как бы мне кажется все-таки, что есть у людей право на ошибку, у кого-то разные ситуации случаются, и как бы должна быть возможность все это не тащить за собой дальше. Вот. А, вам еще раз большое спасибо за то, что поделились, как у вас все это происходило. вот Если можете, какие-то рекомендации еще людям дать, да, вообще как? Стоит да. ли проходить процедуру банкротства? Не стоит? Ну, может вообще какие-то есть мысли, что вот после всего этого, то, что с вами случилось, чтобы порекомендовали людям как поступать? Я вам посоветовал, наверное, перед тем как о а, а ваших новых клиентов, скажем так, заключать договор. Наверное, предоставить им как раз все вот эти вот видеозаписи, все отзывы. А лучше вообще, там, если есть какой-то небольшой пул, который сомневается, провести какой-то всеобщий вебинар, что ли, чтобы ну, людям более доходчиво объяснить и все подводные камни, которые только могут быть. Вот. Ну, либо просто записать какой-то вебинар к вашим потенциальным клиентам, а потом просто его всем раскидывать в качестве рассылки или еще как-то. Ну, в общем, разберетесь. Это мое такое небольшое пожелание, потому что действительно тут обратная связь, она будет намного крепче. То есть люди уже будут понимать вообще, с чем они сталкиваются, какие подводные камни могут быть и какие психологические, самое главное, проблемы могут возникнуть. Вот. Всем, кто сейчас сомневается идти, не идти, что посоветовать. Ну, взвесьте все за и против, конечно, изначально. То есть оцените ситуацию трезво, успокойтесь. Вот как в моем случае было, то есть у меня была небольшая паника, я решение принимал, наверное, не очень правильно. Многие мои решения были на эмоциях. Отведите себе 2-3 дня, подумайте, взвесьте все плюсы, все минусы. Получите консультацию обязательного менеджера, то есть составьте заранее на листочек весь список вопросов, которые только могут у вас возникнуть, это обязательно. И вот потом их задайте, каждый. Я думаю, они ответят на все, и уже на основании ответов как бы, ну, примите какое-то правильное решение. Если вы решили все-таки идти, идти до конца, то не отступайте. Но если сомневаетесь, то лучше и не ныряйте пока что. Вот, подумайте. Ну, в общем, а... я за подход с холодной головой. Ну, понятно, да, то есть разобраться в ситуации и уже принимать взвешенное решение. Угу. А, хорошо, Дмитрий, спасибо еще раз, да, что как раз вот то, что вы говорите, это и нужно, то есть, да, как раз поэтому мы и делаем как раз видеоотзывы, чтобы у людей было больше возможности ознакомиться с тем, что все это действительно работает. Вот, ну, а вам желаем финансового благополучия в дальнейшем, уже больше не попадать в такие ситуации. Большое спасибо. Все хорошо. Всего доброго. До свидания. Да, всего доброго до свидания.